Сегодня поговорим о том, почему необходимо научиться отжиматься. Как я уже говорил, это является очень большим базовым упражнением и большим толчком к тому, чтобы выросли. Отжимания присутствуют в любой дисциплине, будь то единоборство, борьба. Это самое первое упражнение из физической подготовки. Отжиматься необходимо научиться по одной и той причине, что это та база, которая заложится и в дальнейшем даст вам возможность проявлять себя. Отжиматься надо, научиться хорошо, и когда вы это прочувствуете, у вас будет результат. Результат будет в любой, любой направленности. Вы будете хорошо сжать, вы сможете комбинировать свои тренировки, будто это зал, сначала сжимовые какие-то штанги, стоя, лежа добивание отжиманиями. А отжимания это та база, я не знаю, отжимания это самые простецкие упражнения, которые можно выполнять без снаряда, в любом в любом состоянии, в любом месте, где вы находитесь. Было бы только желание, захотел, лег на стадионе отжиматься, где-то еще на пляже отжиматься, вы можете научиться дома, когда никого нету, если вы стесняетесь тренируетесь дома, никто вас не видит результат очень быстро придет, вы научитесь за полгода отжиматься очень хорошо. Главное, чувствуйте технику, чувствуйте себя не гонитесь за какими-то результатами супер повторениями. Чувствуйте себя, смотрите за собой смотрите за техникой в зеркало. Выполняйте качественное упражнение и результат будет на лицо. Если вы научитесь правильно отжиматься вы прокачаете всю, всю верхнюю часть тела своего не знаю он будет очень классно выглядеть плюс к этому если вы правильно отжимаетесь очень большая работа идет на статику пресса это тоже немаловажно. сильный пресс он везде в любой дисциплине необходим. Также в дальнейшем вы сможете выполнять ту же планку на пресс Там только поменяется точка опоры, будете на локтях стоять Людей, которые хорошо отжимаются, очень мало И как я уже говорил, правильно отжиматься и отжиматься на количество это не одно и то же Когда человек пытается сделать на количество, он упускает вот эти некоторые фазы опускания, там, задержки где-то не мышцами работает, когда надо напрячь руки подождать, а пытается, как я уже говорил, становиться в суставы. Это уже другая стихия. Это тот механизм, который вы изучите, в дальнейшем будет сопутствовать на всем вашем жизненном пути. Пойдете ли вы служить в армию, учиться в кадетское куда-то и так далее. Каким, будьте инструктором, каким-нибудь спортивным тренером, то есть э, вот эта база, которую вы наработаете здесь и сейчас, останется с вами никуда не денется. Чувство своего тела, чувство, чувство того упражнения, которое вы делаете. А в дальнейшем, если вы будете хорошо отжиматься, э, будете чувствовать технику, без проблем вы освоите жимовую технику, штанги, гантели. Это все придет потом. Отжимание ⁇ это такое э, прекрасное упражнение, которое... Э, которым можно тренироваться, которым можно разминаться, которым, я не знаю, можно жесткую статику выполнять, работать на силу в отжиманиях, если вы уже там выросли в результатах, накидывать какой-то вес. Отжимайтесь, учитесь отжиматься правильно, учитесь отжиматься на качество, не смотрите на количество повторений. Если вы сделаете своих 3-5, а в дальнейшем 15, Э, все эти повторения это потом придут, и, э, и я вам обещаю, это сто процентов Если вы пропустите само становление, вот этого отжимания, э, постановки рук, постановку корпуса, то, что надо напрягать пресс, то, что напрягаются ноги, э, если вы это пропустите, в дальнейшем не придет осознание этого. Когда вы только начинаете тренироваться или тренируетесь дома, делайте базовые упражнения сюда входят те же отжимания те же подтягивания отжимания на брусьях результат будет и вы увидите этот результат вопрос в том как часто вы это делаете и насколько вы нацелены на результат когда вы тренируетесь делаете тренировку один раз в неделю там отжался не отжался там еще что-то то, конечно, не будет результат. Если вы целенаправленно расписали себе трени тренировки, следите за техникой выполнения, за, просто даже за постановкой корпуса, которая на начальном этапе э тоже дает... Силу некоторым, те, кто не могут отжиматься один раз, просто стойте, держите статику в этом отжимании, держите живот свой, напрягайте все тело, и у вас на утро будет все болеть, и такой же будет результат, и мускулатура будет крепнуть, и в дальнейшем вы будете набирать и набирать обороты. Вопрос в том, что все пытаются пропустить эту фазу, пропустить эту базу, и в итоге приходят в тренажерный зал и начинают там жать штангу, одна рука вперед, другой жмет, или веса не растут. Отжимания они перейдут в другую плоскость. Вы отжимаясь дома, потом вы можете хорошо жать, хорошо толкать, там, штангу стоя. То есть все идет от этой базы, которую вы необходимо нарабатывать. Наверное, все, что хотел сказать. Подписывайтесь. Всем пока.